У всех людей разные вкусы. Кто-то носит только джинсы-клёж, а кто-то никогда бы в жизни их не надел. Сегодня узнаем о музыкальных предпочтениях казанцев. Какую песню они бы ни за что не спели в караоке? Какую песню в караоке вы бы никогда не спели? Я бы никогда не спела белые розы песни. Я просто я терпеть не могу. Наверное, песню Филиппа Киркорова "Дива". Песни со самки многие бесят. Кезару, Биг Baby Тейп, вся музыка, которая оскорбляет женщин. Я бы, наверное, не спела песни Моргенштерна, потому что там есть мат. Гимн России. Никакую я не умею петь. Русский шансон. Зачем не солнцем, Монак я так ненавижу, поэтому петь никогда не буду. Рэп Дрейка, наверное, не перепел бы. Я о музыке, кроме металлики, не знаю. Бузова. Мало половин. BTS. Знаешь почему? Я богатый, молодой Кушка Гагарина А почему? Ну, она тяжелая для меня песня Вы знаете, я счастливый человек. мне Бог не дал петь Я никогда не пел Ну, я бы все спел, наверное Мы ранетки. Любую связанную с христианским мотивом, наверное Боже, царо Я думаю, принца самку может да. Ты прям мне пел. Малиновая лада, малиновый закат, вот это вот. Под грустный танц. А дальше слов не знаю, потому что это полный шлак, и да, не советую вам это услышать. Как пел Владимир Высоцкий, о вкусах не спорят, есть тысячи мнений. А это был соц.вопрос с Алией Гизатова, Алия Кульбарисова. До встречи через неделю.